Что? Я застрял в этом. Ой че? Что это? Это понятно. Christmas. Не пожалуйста. Все. Чуть до слез нахуй не доехал. Все, вот теперь. Это Нома. помянем, блядь. Сейчас я еще типа знаешь, сейчас пошкоди, балун. А че ты не расправил эту хрень, что? Есть, ну Дан скорее всего мигает. Да, он мигает. Сань, сань, сань, сань, сань, сань, сань, сань, сань, сань, сань, сань, сань. Ой. Блять, а можно здесь как-то выключить худы? Ма ну, тут лампочек это помянем, конечно. Сань, Ком... сань, сань, сань, сань, иди, запиши новогоднее обращение. Повернись на меня? Блять, Ну поближе ко мне подойди. Хули ты так отошел? Сейчас я встану вот, вот так вот. Давай. Хочу, чтобы у всех в этом новом году были хорошие хорошие механики. Вот у меня как этот вот мотоцикл. Сейчас я вам покажу. Я собрал его сам. Ну почти сам. Понимаешь сейчас секунду, вот это моя тачка. Всем желаю такую машину в новом году. Блин, куда ты едешь, тварь, Я забыл Просто ехать, становись нормально, ну <рик> <ты>. Назад. <рик> <рик> Я это, блядь, завтра вырежу, <рик> нахуй, <рик> и на ютуб. Ты снимаешь, на... Ебать, он. Что? Я че делал? Слушай, она на датчике. Фига себе, прикольно, кстати. <рик> А так можно делать вообще, типа? Да скорее всего, ну видишь, что они сделали, Это гений, кто это сделал? Я походу понял, как делать машины. Вот так. Так. Мои крыч мы совсем.